Ошибки, возникающие у пользователей при работе со скриптом LPower. power Канал напряжения указан неправильно. Это сообщение выводится в случае, если в окне конфигурации скрипта L-Power был неправильно настроен параметр «Канал напряжения аккумулятора». В таком случае повторно запустите анализ сигналов и корректно настройте окно конфигурации. Напряжение аккумулятора не обнаружено. Это сообщение выводится в случае, если скрипт L-POWER не обнаружил в указанном пользователем канале осциллограмму напряжения аккумулятора. Такое может быть по таким причинам. На вход один прибора не поступает напряжение от клеммы плюс аккумуляторной батареи. К клемме минус аккумуляторной батареи не подключен черный крокодил питающего кабеля прибора, либо питающий кабель не подключен вовсе. Канал тока указан неправильно. Это сообщение выводится в случае, если в окне конфигурации скрипта -Power был неправильно настроен параметр – канал тока аккумулятора. В таком случае повторно запустите анализ сигналов и корректно настройте окно конфигурации. Ток стартера не обнаружен. Это сообщение выводится в случае, если скрипт -Power не обнаружил в указанном пользователем канале осциллограмму тока стартера. Такая ситуация может возникнуть по следующим причинам не включено питание токовых клещей. На вход 4 прибора не поступает сигнал от токовых клещей. Вопреки требованиям методики, пользователь пропустил через захват токовых клещей не все провода, отходящие от выбранной клеммы аккумуляторной батареи, и клещи не измеряют ток, потребляемый стартером. В таком случае следует принять меры для исправления этой ошибки, выбрав для измерения тока ту клемму аккумулятора где выполнить подключение токовых клещей будет удобнее, после чего выполнить тест Alpower повторно. Ток зарядки не обнаружен. Это сообщение выводится в случае, когда скрипт не обнаружил ток генератора. Такая ситуация может возникнуть, если во время теста генератора действительно не включился. Либо, если вопреки требованиям методики, пользователь пропустил через захват токовых клещей не все провода, отходящие от выбранной клеммы аккумуляторной батареи. Кроме случаев неисправности генератора или его цепи, он может не включиться, если во время выполнения теста L-Power после прокрутки стартером двигатель не запустился, либо если двигатель был заглушен сразу же после пуска. Если же через захват токовых клещей пользователь не пропустил провод, через который протекает ток зарядки аккумулятора, то клещи не будут измерять этот ток. В таком случае следует принять меры для исправления этой ошибки. Выбрав для измерения тока ту клемму аккумулятора, где выполнить подключение токовых клещей будет удобнее и повторно выполнить тест Power. Очень большой ток. Проверьте диапазон токовых клещей. Причиной появления данного сообщения практически всегда является неправильно выбранный диапазон измеряемых токов. Этот диапазон задается при помощи переключателя на корпусе клещей, совмещенного с выключателем питания. В таком случае вместо диапазона 100 ампер следует выбрать диапазон 600 или 1000 ампер и повторно выполнить Tessel Power. Обратная полярность подключения токовых клещей. Эта ошибка уведомляет пользователя о том, что в момент включения стартера при пуске двигателя направление тока, протекающее через расположенный в захвате клещей силовой провод, не совпадало с маркировкой, нанесенной на корпусе клещей. Скрипт Alpower эту ошибку автоматически исправляет. Тем не менее, такая ситуация нежелательна, так как в этот момент происходит перемагнищивание сердечника токовых клещей, а это, в свою очередь, приводит к существенному нарушению калибровки нуля токовых клещей, выполненной пользователем перед началом измерений. Скрипт автоматически отслеживает и компенсирует неточности калибровки нуля, в том числе и обусловленные перемагнищиванием сердечника токовых клещей, но этот алгоритм способен работать корректно только при условии, что тест выполнен согласно рекомендуемой методике L-Power. Итак, соблюдение полярности подключения токовых клещей в разы уменьшает эффект перемагничивания, что минимизирует погрешности калибровки нуля. Рекомендуется зарядить аккумулятор. Необходимо зарядить аккумулятор. Низкий уровень заряженности аккумулятора ухудшает его пусковые характеристики. Поэтому, если TESEL POWER будет выполнен на автомобиле с разряженной аккумуляторной батареей, то результаты могут быть неточными. В случае, если на экран выводится сообщение о необходимости зарядить аккумулятор, следует принять соответствующие меры и только после этого повторно выполнить тест POWER. Далеко не всегда это означает необходимость применения автомобильного зарядного устройства. Чаще всего достаточно просто запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу в течение 10 минут. Аккумулятор изношен. Рекомендуется заменить. При получении такого сообщения, в первую очередь, диагноз должен еще раз перепроверить себя и убедиться в том, что в окне конфигурации скрипта он правильно указал значение параметров Пусковой ток аккумулятора и стандарт измерения пускового тока, считанный из корпуса аккумуляторной батареи тестируемого автомобиля. При этом диагноз не должен принимать во внимание других сообщений скрипта о неисправности в системах пуска и электропитания автомобиля, так как достоверные результаты теста LPOWER могут быть получены только при условии, что аккумулятор не изношен и не разряжен. Установите обновление программы USB осциллоскоп. Доступна новая версия скрипта LPOWER. Ваша версия скрипта LPOWER не актуальна. Данное сообщение уведомляет пользователя о необходимости обновить на этом компьютере пакет программного обеспечения, который можно скачать со страницы InjectorService.com.ua. Участок, пригодный для измерения компрессии, не обнаружен. Обычно такое сообщение означает, что во время выполнения теста LPower не были приняты меры по блокировке возможности пуска двигателя путем отключения предохранителя топливных форсунок или другим способом. Участок для измерения компрессии слишком короткий. Это сообщение означает, что продолжительность прокрутки двигателя стартером во время выполнения теста получилась слишком короткой. Повторите тест, придерживаясь рекомендаций методики. Результаты измерения компрессии нестабильны. Попробуйте выполнить тест повторно или измерьте компрессию иными методами. Причиной появления такого сообщения является плохое качество записанного сигнала. Чаще всего это бывает вызвано тем, что во время прокрутки двигателя стартером в цилиндрах двигателя происходили одиночные вспышки, несмотря на меры, принятые для блокировки возможности пуска двигателя. Такое бывает из-за калильного зажигания, вызванного негерметичностью системы подачи топлива и одновременно присутствием раскаленного нагара на стенках камеры сгорания. В таком случае достаточно просто дать камерам сгорания немного остыть и повторить тест через несколько минут. Также встречаются автомобили, стартер которых имеет особенность, препятствующую выполнению измерений относительной компрессии. Она заключается в непропорциональной зависимости тока потребления стартера от нагрузки на его валу. Если в результате повторного выполнения теста L-Power вы раз за разом получаете сообщение «Результаты измерения компрессии нестабильны», придется измерять компрессию иными методами, например, при помощи классического компрессометра. Некорректно указано количество цилиндров двигателя. Эта ошибка возникает в случае, если в окне конфигурации Scriptile Power был неправильно задан параметр количество цилиндров двигателя, либо параметр порядок работы цилиндров. Повторно запустите анализ сигналов и правильно настройте окно конфигурации. Неподходящие условия для измерения компрессии. Для получения достоверных результатов измерения относительной компрессии. Необходимо, чтобы состояние аккумулятора и стартера было удовлетворительным. Scriptal Power автоматически это контролирует. И при обнаружении критической неисправности скрывает полученные результаты. И указывает причину этого. Так сделано для того, чтобы не вводить диагноза в заблуждение ложными данными. Причина возникновения такой ситуации может быть обнаружение скриптом следующих дефектов. Пусковой ток аккумулятора недостаточен для цепи стартера. Обнаружено искрение щеток стартера. В таком случае измерение относительной компрессии станет возможным только после устранения обнаруженных дефектов. Отсутствует соединение с сервером wayform Пожалуйста, проверьте подключение к сети интернет. Анализ сигналов будет выполнен в офлайн режиме. Полученные результаты могут быть неполными или неточными. В случае отсутствия связи с сервером, пользователь получит данное уведомление. При этом автоматически будет запущен упрощенный алгоритм анализа, выполняющийся непосредственно на компьютере пользователя. Он способен рассчитать параметры для таких секций, как аккумулятор, свечи накаливания, стартер и генератор. Секция относительной компрессии при этом останется пустой. То есть, когда соединение с сервером в порядке, анализ сигналов будет выполнен последней версией алгоритма на стороне сервера. А когда соединения нет, анализ будет выполнен на компьютере пользователя упрощенным алгоритмом. И полученные результаты могут быть неполными или неточными. Произошла непредвиденная ошибка. Попробуйте позже. Такое сообщение предусмотрено на случай, если на сервере произойдет сбой. В такой ситуации попробуйте запустить анализ сигнала повторно через несколько минут. Если проблема не исчезнет, сообщите об этом разработчикам.